Я предполагаю, что вот эту штуку можно очень вкусно набрать. Сейчас мы это попробуем. Вот так в притирочку. Наверное, В притирочку. С малым количеством вещества. Наберем вот этот бугор. Вот с этой дряблостью, дряблостью набора, может быть даже более крупной кистью, то есть не как мы обычно мастихиново действуем, а действуем вот в такую притирку, не наполняя густотой краски. Вот что-то вот такое, еле-еле. Хорошо? От линии середины вниз, с большим количеством ультрамаринчика, тоже еле-еле вещество. Вот такая продресь укладки. Чуть смуглее в отражении. Итак, ультрамарин желтый коричневый. Такой йогистый цвет. Нарочитая висячка отражения. Немножечко не висяче. Здесь для того, чтобы была между ними разница. Согласен? Да. И очень малое количество вещества. Ой, такое вот прямо. Какое-то. Предчувствую наслаждение письма. Вот оно. Еле-еле. А мы э, засняли, как начинали, да? Нет. О том, что. Нет. Итак, мы э, картиночку, чтобы писать. Наполнили вот этим средним цветом, это был голубой-коричневый, разбеленный очень. Наполнили жидко, а потом фигушкой тряпки распределили вещество. Это вот хорошая подкладка для такая почти акварельность. И теперь в эту малую тряпка оставила на холсте очень небольшое количество краски. И в это небольшое количество мы сейчас вгоняем вещество. Вот эти места, прежде чем мы их наполним содержанием, сначала мастихинчиком подрежем. Нам все время нужно вот это малое количество вещества, почти акварельное звучание. Хорошо? Давай. Поскольку масса зелени здесь мощная, тоже ее по вот этой технологии набираем. Количество окраски небольшое. Дырочки, которые там и есть, которые нам очень будут нужны, потом да, вложим чуть густой краской. И Вот так потихонечку мшистость наберешь. А маленькой кистью потом выйдешь на края и сделаешь вот эти вот эти настроения а, да. не густо а вот так вот так и отдельные какие-то шишечки в том числе давай берешь эти пока не трогай потому же. что сделаешь фигушку угу. из тряпки возьмешь разбил возьмешь красноту и разбелом красноты занес занесешь сюда вот этот цветичек сначала с краснотой зайдешь угу. потом легенькую легенькую здесь лучше э, часть неба оставить угу. голубым а часть вот такое будет, вот такое. Тряпка даст вот этот туманный характер. И потом немножко желтоты для вот этого места. Ну вот, прямо вот такую сферу сделай. Свет отсюда вываливается, поэтому вот такую сферу так, ага ну еще стоит набор осуществлять здесь увеличить может быть чуть увеличить чтобы уход в перспективу был более ясен потом где-то может быть создать бугорок как некий проявления холма Создать подсинённое. Чуть-чуть подсинённое создать. Как некий уход. Соединить одно с другим. Пальцем сработать в отражении вот так до состояния чиркнуть идею водораздела здесь тоже несколько соединить вот туда подогнать красочку довести до вот такого состояния и чуть смуглее, чем, чем в Дали, чем в то дальнее. Может быть, этот мысик даже показать нарочито. Смуглым. Как бы так вот закончилось мысиком. Чуть смуглее в отражение. Челочка, вертикали идея уползающей змейки, такой приплюснутой. Может быть, даже легкую оранжевость насадить зелени здесь. Такую сочность осеннюю. Согласен, да? Mm -hmm. И тоже челочка отражение на краях несколько модели, моделировательно и здесь уже появляются какие-то различимые даже если там не появляются появить некие различимые проявления зелени Потом в это отцарапанное место деликатной кистью загоним вещество и тоже сочность вот эту, да, практически желто-оранжевое звучание пятна. Чуть дальше с разбелом. Уже более седой цвет. Этот же тающий характер. Здесь может быть даже деревья совсем касаются воды. И прячется эта дорожка. Легкие проявления стволов. переднички вот этой сочности нарастить. согласен mm -hmm. вот как бы уж может быть даже очень но прикольно же mm -hmm. может быть потом мы ее сединой разбила. Дотрогаем, и она уже не будет такая ядовито-сочная, но все равно, да? Какое место, насколько оно здесь. Вот эту плотность донаполнить, донаполнить. Можно и бирюзовый взять для зелености. И желтый и потом из краснотой для оранжевочки выдвинуть стоит теперь когда уже более-менее все ясно композиционно стоит выдвинуть той до наполнить, потом дырки будем делать вкраплениями снаружи, стволы набрать вот по такой схеме, пока просто вертикали ткнуть, потом посмотрим кто из них станет стволом в итоге, То есть пока насадить вертикали Хорошо? На, на эту практически мглистую. То есть они там будут еле видны. Хорошо? Вот эту темноту до, добрать. Ты видишь, я на одной стороне кисти беру сейчас темный, на другой светлый. И ты тоже так. Сюда прямо с краснотой можно зайти. Можно не рассматривать как финишное, еще поковыряться с ним, так что. небо очень хороший уже там много этого ну, да, да. здесь классно здесь основа вот этот вот вот это цветовое звучание и а то сбивает с толку вот пусть он вот такой скромной полосой там сидит ну как бы здесь теплохолодность на на вот этих и голубом mm -hmm. действительно так как акварельничмеча В этих дырочек другое направление. В этих дырочек направление. Значит, берешь сининочку, разбеливаешь, делаешь кисть лопаткой. И дырочки будут смотреть не по горизонтали, а по вертикали. Вот такими брикетиками. Согласен? Не вот этот брикетик. И как бы бусинки. Как бы бусинки. Но прежде чем они появятся, все-таки нужно донарастить. Вот эту массу до да нарастить, выйти, выйти, выйти, выйти, выйти, выйти. Вот с этим провисанием, провисанием. Хорошо? Еще выйти. Мы не довышли еще. И натемнить, натемнить, натемнить на. Живут нет вещества. А там как раз самое вещество. Самое вещество вот здесь. Прямо насадить его, чтобы оно игрой фактуры создало мерцательное. эту глуховатую темноту тоже задействовать глуховатую темноту может быть даже чуть-чуть вот такое звучание не знаю выходы это камней или что-то другое. вот так. как бы остатками краски в кисти так, чтобы получался такой мшистый звук я вижу, даже тряпкой немножко выцегонил еще краску из кисти вы и вот прямо остаточками В центрике, там где темно, начинаем с густой красочки, прям побиваем лежачей кистью, а потом начинаем остатками выходить на края. И смотри, вот, вот такой, вот такая, запятая, запятая укладки. Вот такая. Ну давай. Ну, простоватые эти пятна. Все-таки это нужно делать рваной рваной укладкой. Ты согласен, да? Ну, Что, не, не, не, не хочет получиться. Не, не получится. Смотри, я буквально пяткой кисти. Пяткой. Вот этим местом. Не кончиком, а пяткой. Получается вот это. это состояние. Он сразу шел, смотри. А ну, покажи, как ты будешь? Ну, правильно, ага. Пяткой больше пяткой прям пяткой. Ага. Угу. Хорошо, хорошо. Теперь. Сейчас, да, Ты решил красный вложить. Хорошее дело. Очень ну, хорошее. Да да, великое, да, да, да, да. Сейчас я коричневый с красным нагнетаю. А теперь голубой. Розовый нагнетаю. Ого, хорошо с красным. И здесь тогда тоже усадишь. Ну и голубой с розовым и, и, и этот и здесь тогда тоже. Ага, там еще есть что положить. Так, там у нас заканчивается вот эта местность, поэтому где она закончилась, будут очень выразительные стволы. это продолжение местности. Опять же, даже если там не столько, дополним, как будто там много. Замаскируем, как они исчезли в собственной зелени. Это заслонило это, сейчас вот тут можно их дно, этих стволов тоже, это заслонило это, это заслонило то, то заслонило свет, все вместе создали проход, здесь тоже вот такими штучечками создать вот этой траектории. Вращаем стволы. Вот эти резьбы создадим, да? Но при этом идея просвета вся течет. Хорошо? Глухая темнота. Здесь могут быть листочки Буквально листочки. Как вот осени бывают. Одиночки. Такие разреженные. Какой-то кустичек. Чтоб он тоже свое заслонил. Согласен? Да. Так, ну давай. Наращивай. Вот здесь какой-то бардак устроил по-моему. Ну, вернемся потом, к у нас у -у -у. Здесь вот эта граница ни к чему, такая да. едкая. То есть, чуть-чуть забить эту границу. Давай вот эту косматость. Угу. Хорошо залегли вот здесь мозочки твои. Очень хорошо. Такой ритм создался против этого ритма очень такое волнительное как бы да, содержание -то, то ли случайно то ли что-то действительно ага, ага. еще бы конечно вытянуть пару, веточки, да. пару веточек деликатных ну чуть-чуть накраснишь накраснишь это дело чуть-чуть накраснишь а потом прямо остатками краски чуть-чуть вот этих тонкостей Красивая картиночка везет тебе. Место красивое. Ну да. Там вообще-то все Хотя мне зелень, Березовая роща, да. Там вот у него утро, есть картина такая. Вот так вот, все дымки, только наоборот, по моему поделились с этой стороны. Он Смотри, здесь аж синяя теневая у них. Uh -huh. Ты видишь, да? Какая да. укладочка становится да. подобной. Кротяшка вниз, и она получается угу. как... эгодичь, Игодичь, да. Так, да. Или наоборот торчит. Синечка откровенная. Хоть и не очень видно, что она синяя на фоне темного, но она дает угу. оттенение за то, Рода, что тогда в контексте становится сразу видно, что это в тени. Значит, нарастишь здесь вот этих штучек, теперь. Угу. Да, с этими дырочками. <связываем> очень очень Чуть технически не справился с этой задачей mm -hmm. здесь. Значит, вот эти вот настроения хорошо. Mm -hmm. вот, эти. вот эти. Игольчатые. Это не трогая, но хорошая. Mm -hmm. а вот эти ниточки, ну не, не честные, их нужно все-таки соединение. Совсем мало красочки, а заостренную кисть. Я там тоненькой кисточкой. Вот сюда красный напрасно пошел. Он должен быть вот здесь, как где-то его вначале положил. Здесь ему нечего делать, здесь синит ствол. Давай. Давай ну помнишь вот эту вот игольчатость? Да, да, да. да, да. Угу. И даже когда сделаешь игольчатость, угу. и на этом не остановишься, потом сделаешь совершенно сухой красочкой. Разбел синего. Просветы. согласен смотри появился некий странный резьбин, резьба такая странная появилась просвета посмотри потом смотри какой-то крупный кусок между Крупный кусок. Согласен? Mm -hmm. При некотором ритме по высоте. Ну, вернее, по вертикали. Давай. Желательно, чтобы они смотрели, основные линии смотрели не туда, ну, да, да. а туда. Угу. Красиво! Не справился. Пытался что-то почувствовать порцию. Надо сделать постеры, продавать постеры. Постер, а, понятно. Потому а, что это? она и на постере будет, вот такая. Ну угу. это на мужа снимет он. Жалко поздним, когда то Где мужик, она не даёт давать, ну жалко. Постеров надо Постер номер один, когда делают великое. А, постер номер два, да? Да. Постер Все. номер пятьсот тридцать два. Только сначала опубликуй на нее эту самую Чего? авторство. А как это делать? А то все начнут постеры с нее делать. А как? Это? Опубликовать, что это твоя. В какой-нибудь газете. А, в какой-нибудь газете? Достаточно любой газеты, чтобы она стала твоя. Угу. Газета или журнал, да? Да. Главное, чтобы это было опубликовано. Угу. И я подписываю, что она моя и все тогда. Ну, да? угу. что если не сделаешь, скорее всего, начнут. Очень, именно постеры начнут делать направо-налево. Ты видишь, я вот этот ритм настаив, навязываю. Правда, вот она для постеров, ну идеально. Спасибо <сослуждая> огромное. Thank <laughs> you. Зато если ты уже опубликуешь, что она твоя, mm -hmm. а кто-то подумает, да художник, что он там напечатает, а ты ему счети как выставишь. Mm -hmm. Понимаешь? Ага. -а -а. За то, что он чужой. Именно mm -hmm. так. Некоторые так и делают. Сознательно провоцирует на, mm -hmm. на, на, на нарушение авторских прав. Mm -hmm. И все. А потом.. А он За... должен разрешение За... спросить, чтобы. Чтоб, купить, купить. Вот, чтобы был договор, что он имеет право печатать постеры угу. твоей картины. Угу. Это точно. На. Так, хорошо. Они часто растут именно из, одно, из одного, э, то есть вот на, на столе из одного места растут сразу во все стороны. Поэтому я не потому, что, что я ошибся там. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. пожадел. Я там уже пытался ее писать, измучился, с этим передним планом. Всё интересно, у меня левая сторона получилась в одной манере, правая абсолютно другой. Согласен на такую травочку? Так, не Наверное, и хватит? Пару листиков просто себе. Зачем? Зачем там такая явка Вообще не такое, зайти хочется. Вот повесил, расслабил. Лисичку надо нарисовать. не надо. Извините. Exactly. <laughs>